Привет всем, с вами Крош, это первая часть аналитики Майнкрафт. Это рубрика, где мы будем разбирать элементы, которые требуют объяснения. Не забудьте ставить лайки, так как они мотивируют меня снимать подобные видео. Итак, поехали. Многие из вас знают про такой миф, как Хероблин. Я не верил в мистику, но после этого я поверил. В самом первом видео я его встретил. Вот он. Самое интересное, это то, что я его не заметил при съемке видео. Уже когда монтировал, я его увидел. Звучит придово. Следующий момент ⁇ странная генерация деревни. Тут обычный биом и деревня пустынная. В этом видео я больше ничего не заметил. Следующий момент будет про Нала. Я нашел деревню и нашел там дыру. Потом я в нее провалился. Я был тогда в шоке. Видео то лучше не смотреть, потому что там нет атмосферы. В следующем видео я со своим другом решили поиграть на сиде Хуараю. Мы строили дом и нашли там кучу криперов. Э, не в доме. На улице. Такое дело только Entity 303. Вот этот момент. Пацан, тут крипаки просто так спаунятся. Просто спаунятся и спаунятся. Тут куча крипаков. Что? Смотри, сколько там крипаков. Вот, вот там. сколько их. В этом же видео волки были садрены но не пойми кого. Вот тоже этот момент. Только но... на кого он нарушит у меня вопрос? У гл... на кого они рычат? Да, ты это... никого нету. В следующем видео, которое вышло вот буквально вчера, меня преследовала ведьма. После этого у меня не запускалась игра, но я ее перестановила, сейчас все нормально. Вот тоже этот момент. Чё? Эээ... Всем <tact kilowat universal movement>. этим моментам нет объяснений. Это была моя первая аналитика. С вами был я, Крош. И увидимся.